Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и детям привет тебе, Азис. С днем рождения тебя, братик. Ну, и сегодня, перед началом видеоролика, я прочитаю прошлые комментарии, которые вот оставили под видео. Привет, сосед, ответы на вопросы. Потому что в прошлым видеоролику с форматом, мне, как обычно, включили комментарии. Спасибо тебе, Ютуб. Обычно он включает комментарии, где детский голос. Ну, я бы не сказал, что детский, просто где... не я один. Это странно. Ладно. Так. Продолжение опросов Будешь ли ты менять тематику канала? Надеюсь, что нет. Будешь ли ты делать рекламу канала за деньги? Кана... За деньги каналы и не только. Ну, скорее всего, если кто-то предложит за деньги сделать рекламу, если это не будет каким-то я не откажусь, потому что как-то монетизировать уже контент пора бы. Будет ли коллаборация с другими ютуберами? Вроде я этим сейчас и занимаюсь. периодично А, например, если я будет 1 миллион подписчиков, сделаешь ли ты сходку? Нет, предпочитаю не, не, не, не сидеть свое лицо. Да. А какая твоя любимая часть Hello Neighbor, кроме Hello Neighbor 1? Моя любимая часть Hello Neighbor, наверное, альфа. Альфа, да? Alpha, нет, альфа 4, вот. Alpha 4, потому что я только начал с неё, потому что это моя первая игра. Нет, за игрой я сижу с самого начала, но Альфа 4 я первый скачал, Когда она только появилась, первую прошел и она мне зашла вроде бы. Какой-то ютубер по Hello Neighbor Предпочитаю не смотреть Ютубер по Hello Neighbor, потому что все время разные мнения у кого-то, разные теории и так далее. Я опираюсь, на свою точку зрения и от нее отталкиваюсь. Как думаю, что тебя ждет в 2022 году? Я надеюсь, что меня ждет что-то хорошее. Надеюсь, тысяча подписчиков мы набьем. Но это все зависит от вас, конечно же, и от того, как буду часто делать эти ролики. Существует ли модки на телефон? Нет, не существует. Думаю, не будет верно или фан мэйд фан скорее всего есть я не так сильно увлекаюсь моткидом и так далее просто типа знаю некоторые функции на вопросы мы с вами ответили а теперь к своему видеоролику так ну эм, теперь мы говорим о самих персонажах на самом деле у нас есть э, два вида персонажей основные которые входят в основной сюжет и второстепенные давайте сразу скажем то что все жители города это второстепенные персонажи и вы спросите почему ну, потому что мы их просто подозреваем. Это не является официальным антагонистом. Мы пока не получили официального ответа, кто у нас такой ворон. Поэтому официального антагониста у нас нет. Они все по подозрению, мы у всех пытаемся выяснить. Так, основные персонажи. Основными персонажами являются сосед, Квентин, дети. Получается три ребенка, включая Ника Рода. У меня все же есть предположение, то что... Пресса 2 возможно, возможно, все же как-то будет сплетаться с данной историей, потому что пропало три ребенка и, знаете, это совершенно напоминает меня момент игры с Актом вторым, о чем я говорил уже ранее. Скорее всего так не будет и будет совершенно по-другому, но это лишь мое точка зрения, и я ее отстаиваю. Идем дальше, три ребенка так или иначе у нас есть а, Беатриса. ну и естественно получается Ворон. Из второстепенных персонажей у нас, получается, будет три сотрудника госорганов, а именно два полицейских и шпион. Шпион, скорее всего, будет в официальном выходе игры. Конечно, его, возможно, как-то урежут, сврячут и так далее, но все же в игре присутствовать он будет. Это неотъемлемая часть расследования и так далее. Идем дальше. Это у нас уже подозреваемые. Это, грубо говоря, мэр, а, а, таксидермист, пекарь. Кстати, у нас две пекарни будет в городе, а именно пекарня для полицейских и пекарня, которая для всех остальных людей. А, пекарь, таксидернист. А, получается, мэр, ну и один из полицейских, а второго полицейского почему-то не подозревают. это странно. А также фермер, фермер у нас точно так же будет присутствовать, и нам даже показывали кимфлей фермы уже неоднократно. А, ну, я надеюсь, что добавят новых персонажей, потому что персонажей не так много, но в целом покупаться есть где. Вот все персонажи пока, которые нам известны, если кого-то забыл, то напишите в комментариях. И будет интересно подумать, кого вы подозреваете, кто может быть все-таки тем самым Вороном.